Так, работа котла 15 киловатт. Значит, выставлена температура теплоносителя 50-55 градусов. Котел питается от маслонасоса, из бочки. Масло подается в камеру сгорания через зольник. Значит, смотрим, как горит. На максимальном режиме горит с красным оттенком, на минимальном включим, ну, горит голубоватым оттенком так. Значит, отапливает котел дом э, площадью 120 квадрат есть теплые полы и есть батареи значит на теплых полах Насос работает на максимальной скорости циркуляционной И подача и обратка практически одинаково, 30 градусов Значит, на батареях у нас э, Обратка Блин, фокуса нет А, вот Обратка у нас 26 градусов Подача у нас 30, 39, 39 градусов Значит, что еще? Красиво все сделано, нержавеечка и неработающий электрокотел. Где нет питания. <с <с а где? Нету нету электричества. Котел есть, электричества нет. Значит, что еще тут можно показать? Все сделано красиво, эстетично, везде нержавеечка, правда, вот тут горизонтальный участок немножко. Смазывают общую картину, а так все очень красиво и замечательно. Есть даже мерный стаканчик для заливки солярки. При розжиге. Ну, вот. да, еще раз посмотрим. И специальный пинцет для открывания пробки и укладки ветоши при розжиге. Вот, собственно... Это котел почищен, это столько сгорело масла. И, И сколько часов горело? 40. 40. за 40 часов это вот. Зала 40 часов работает. А, вот вот, вот да. эта зола буквально часов 6. За 6 часов работы. Вот. Собственно, вот одна бочка рабочая, одна резервная. В масло. Как видите, нуш никаких нету, сажи нету, все чисто и красиво. Спасибо за внимание.